Здесь нужно посмотреть, что открываем, да, красного цвета, это что у нас? Инфракрасная ручьи, через 5 минут она согреется, да. Там у нас постоянная температура. Никогда включаем, у нас идет ионный массажер, да, наконечный, И мы Перед этим нужно что? Взять салфеточку, очистить яйцо. Не, ну, э, вообще нужно было бы хорошо было бы масочку одеть, да, но так как я не взяла сегодня масочку, таким образом. ,或者是我们 Либо его. нужно влажный, влажными салфеточками запастись, или, ну, и, или нужно будет с водой да, смывать, как в, космет, в косметологических кабинетах. Да? Очищаем лицо. И мы здесь отмечаем, где у нас надо. Чанцева. У нас надо. У нас надо. У нас надо. <音> 我们今天呢，先做拌面面，大家看一下。他应该那个去那个换一下了，是吗？啊，没关系，这样。好，先上我们的精华素原液。Началья <音> <呃>, <这个。音> мы <音> берем сыворотку. 其实用不了多少啊。А, ну <音> обычно, не так много требуется сыворотки. 我们可以。第一层用精华素原液，第二层呢可以用喷壶。 Первое мы наносим сыворотку, а потом можно есть еще что есть там где идет как бы аэрозолью. Как называется Лариса вот? Аэрозолью. А просто аэрозолью. Ну, Он. флакон. Он. Он. Он. Он. Он. Он. Он. Он. Он зернистость, да, такая. Это у нас что, жировики, да, внутренние. А, то, до, до. А, до, до, до. А, до, до, ионного массажара, начальнички, да, части... Можно не разговаривать, иначе очень трудно. Да, хорошо, И, допустим, немножко наносим уже... Ти чан есть такая uh... точка под Лень Сюянь. Лень Сюянь. Не ти чан, да, лень сюя называется. Почему же мы отсюда начинаем? Да, потому что здесь у нас идет подтяжка подбородка. Кто-то говорит. Кинь фен за ушами у нас здесь дымочки, да, немножко. Инь Фэни есть такая точка. И когда мы доводим до этой точки, да, 3-5 секунд. На 3-5 секунд мы останавливаемся. Пять раз. Это мы делаем лимфодренаж. А. И таким еще образом можно круговыми движениями. А. Как будто, да, это круговые движения, женщина, извините, можно не разговаривать, вы вот там шепчетесь, да, мешает. Круговые движения идут, да, где область подбородка. А. подбородка. Да. Это очень хорошо также для щитовидной железы, да, для щитовидной железки и лимфодренаж идет. А. Здесь. Здесь. Есть такая Здесь. точка. Здесь вот при нажатии она слегка болезненная. И доводим до мочки уж. До уж. Это вторая линия идет. Не разговаривайте, пожалуйста. Также мы можем круговые движения делать да, на этой точке. Пять раз. По одной каждую линию прорабатываем пять раз. 啊, вот три вот пальчика, да, до средние, безымьяные Это у нас мы придерживаем. Придерживаем, помогаем, да, проводим за течение. Где линия да. идет? от уголки губ. А, это вот от Тинггон. От Тинггон. это вот где верхняя часть ушей до основания. Да, мы их проводим до, до этой точки. Вы обратили внимание, когда госпожа ЦУ делает, она как бы повторяет этими тремя пальчиками за эти же движения, повторяет как бы за массажером. Каждый день можно использовать, применять этот массажер два раза. Если у кого есть шумы в ушах, шум в ушах или глухота, нужно в этом месте, да, можно подольше повоздействовать. Вот эта точка Тенгун, да, можно воздействовать. Это возле крыльев носа, да, здесь крыло носа, до верхних вот основания верхних ушей. Не нужно 呃, вот сюда нажимать на вот это у вас, да, где скула, да? Вот сюда не нужно нажимать. Uh, mm -hmm. Извините, выключите, пожалуйста, все телефоны, мы уже об этом говорили. увеличивает циркуляцию да, крови, также идет лимфодренаж, и также идет воздействие на э, глухоту или в шум в ушах, если обратите внимание, у кого есть шума в ушах или глухота, нужно по окружности, да, по краям ушей тоже проводить вот такие движения. Тинь-минь, такая точка возле. 剪, 嗯, 眼中下方的沉气血, вот здесь вот есть, 嗯, да, 哎, Углубление 这种, нужно 嗯, оттуда начинаем. Выключите, пожалуйста. Вот это вот это вот здесь называется. Это Хаянь. Это точка, височной область, углубление. В этом и Тайри. ,眼睛呢不舒服 ,眼睛呢不舒服. Смотрите, 这边. здесь тоже идет на все вот дискомфортные проявления, которые у нас э, в глазах, да, бывает тоже вот здесь, на глаза, идут У вас здесь как вы чувствуете модель, комфортно, некомфортно, не слышно? Normal. Комфортно или не комфортно? Нормально. Комфортно, надо сказать. Если у кого есть линзы, да, перейдите, нужно снять линзы. Это для близорукости очень хорошо. Это для близорукости очень хорошо, вот это воздействие на эту область. 啊，一定要是朝上转，嗯，不要朝下转啊。нужно движения <笑> делать <要朝上转>, снизу <笑> вверх круговые снизу вверх. 排出眼睛周围的淋巴的毒素。эх, под веками да есть тоже делаем лимфодр дренаж под веками. 好，再到掌足鱼腰四足孔。вот эти точечки, которые находятся, да тоже нужно чешиться меймо, шанг шима, диньминь, очень много точек по линии брови идет, и воздействие на эти точки также круговыми движениями. Когда делаете на эти точки, также можно круговые движения на, над каждой точкой. Здесь немножко Да, модель. Здесь немножко болезненная точка, Да, модель. Здесь немножко болезнь на Да, модель. Да, Да, Почему <говорит> же я знаю, что у нее там боль? Потому что есть очень много жировых, да, этих вот под кожей, есть очень много зерен. <говорит> <из -за говорит> зерна. Эти зерна означают, что есть непроходимость, да, поэтому они там скапливаются, это как бы токсины. И обязательно, когда где-то непроходимость, эти точечки, да, они болезненные, нужно что делать? ,呃, чтобы ,呃, была проходимость 嗯, открываем все раскрываем все точки которые у нас на ли, лице есть 嗯, и таким образом также мы помогаем полностью чтобы сыворотка впиталась мы, вы, вы все знаете, что в нашей сыворотке есть минералы, да? А In thang. In thang. Да. Ну, немножко нужно помочь пальчиками, да, немножко его нужно This что? А, как бы right. расправить. Yeah. И начинаем также круговыми движениями воздействовать. Докуда идет да, движение, до, oh, где начинается волосяной покров, да, до линии волосяного покрова. <coughs> uh, несмотря на то, что у нее очень глубокая морщина да, в этой области, через несколько сеансов можно это исправить. <coughs> <coughs> А, почему же мы движение делаем к границе, где начинается волосяной покров? Для того, чтобы токсины вышли через, здесь то, что у нас покров, да, здесь же у нас есть расширенная как луковица, да, через это у нас выходят токсины. Это же 这不是硬糖,这里缺少蛋白 这里是胶原蛋白断裂了这里为什么我们有更多的胶原蛋白断裂了因为内内的胶原蛋白断裂了 我们还从哪里呢?从硬糖里过来 我们从硬糖里过来它没有抬头纹 它没有, 如果有抬头纹,我们这样是去抬头纹的 это если, если такие морщины горизонтальные, <coughs> да, у данной модели их нет, да. Если были вот такие, мы тоже воздействуем на эти горизонтальные морщины, когда продольные, да, движение делаем. 没有. Ю, это знает, почему же мы назвали эту точку Ю, да? Потому что походит немножко на рыбу. Ю это рыба. Это у нас там уголок уже бровей, да, внешний. Также к волосиным покровам движения Uh так, Мы раскрыли все точки, биологически uh, активные точки. И теперь мы начинаем делать подтяжку лица. Начинаем от этих же линий, которые мы изначально ]一直到天空隙. делали. Uh И сразу же доводим до тингун. Интересно, да? В этот момент можно этим пульватизатор, да, Лариса До основания ушей. И здесь можно также использовать алоэ гель алоэ. Но на первый первый слой обязательно нужно сыворотку. У вас очень сухая кожа модель. После этого масса после этого хорошо еще, знаете, в конце сделать масочку, да, если вы сами себе делаете. 就停他的唇 bullet 可以把整个面部 pulling进去 有人在股东上不 Ober 我们都可以切在肢shoよ и до тхаянь. Хаянь это тхай. Янь, это солнце янь, да, в этом случае. Вот здесь в височной области а, у нас, когда 太陽. нажимаете, да, здесь углубление, 太陽. вот 太陽. это есть точка тхаянь. Таким образом можно убирать морщины вокруг глаз. Это у нас инфокрасный, да, воздействие инфокрасными лучами. Возле глаз сейчас ощущение такое, что усталость покидает, да, комфортное ощущение, модель? 当然,最 ook舒服了 我只能上街時,我已经ragen好 好,完成了 和回度ößAre we一直入椅子 为美容的 ruled 同时,在同样 states的线 請注意 3-5次要去需要自己的时间 если у вас есть достаточно времени, да, можно прорабатывать по пять раз каждую линию. Если вы куда-то торопитесь, можно по три раза на каждую линию. А, ди чан, да, чан или чань да, до, э, до основания ушей сверхней части, которая у нас и à, на массажер, да, у нас там что? Отрицательный йон 那边有那个，是不是裤子裤子裤子有那个音音带音吗？啊，他这个声音没关系的，他是时间。不是音，不是声音的音，音次的音。啊？带不带音音？发音有没有？那边发音有身份？不带发音，带什么发音？Нет, там нет сирибра, это иона просто。 它这还负离子，负离子。там и отрицательные ионы, они также по другому называются, но чтобы да нас было понятно, мы говорим положительное и отрицательное。我们不但身体要健康了。 мы, так как мы все любим красоту, да, и здоровье это тоже красота, но мы также и кроме здоровья, да, стремимся к какой красоте, внешне, да. Очень глубокая машина, нужно много сеансов делать, чтобы выправить ситуацию. Мы можем в После Того, как завершили, да, массаж, прорабатываем влажной и, и массаж, да, лапкой, лапкой, лапкой, лапкой, лапкой, лапкой, лапкой, лапкой, лапкой, лапкой, лапкой, лапкой, лапкой, Послушайте, обратите внимание на уголки кебу. Компьютенхан тоже, Сюда еще повернитесь, пожалуйста. Уголки Глаз, да? Прокорректировал.